Вот я размышлял над тем, в какой тональности Игорь Михайлович с вами сейчас общался. Ведь он говорил о том, что здесь хорошо. Да? А зачем говорить, что здесь хорошо, когда губкинские нефти и газы, да, аутсайдер по сравнению с МГПУ. И я понял зачем. Чтобы взять самых лучших. Да? Ну, в общем-то, у меня сложилось, я быстренько подстроил презентажку свою, да, и вам видно что-нибудь, да? У многих вот такое ощущение, что место, куда вы пришли, ну, примерно вот так. Кстати сказать, у родителей, которые приводят детей в школу, и школа более-менее не пристойная, тоже возникает, я бы не сказал иллюзия, а некое ощущение вот этого, я бы сказал, культурного рая, культурного рая. И я угадал с этим слайдом, потому что то, о чем говорил ректор Игорь Михайлович в своем выступлении, коротком выступлении, шла ведь речь о общей культуре. Я правильно, ведь слышал вас? Да? Вот все эти возможности, начиная от музыки, театра, языковой культуры и так далее, речь идет об общей культуре в первую очередь. А я работодатель и... У тех, кто сегодня пришел сюда, Московский городской педагогический университет, есть счастливая возможность угадать будущее. Сейчас объясню почему. Но мы не предполагали, что на рынке труда самой, ну, я бы сказал, востребованной профессией, по количеству я имею в виду, окажутся курьеры в 2020-2021 году. Правильно ведь? Я как директор школы страдаю от этого, по той причине, что заработная плата курьера существенно выше, чем заработная плата дворника. А социальные и национальные подпитки для этих работников, они одни и те же. Куда ушел дворник у меня, у меня там 8 зданий, ушел в курьеры. Вот видите, очень неожиданные повороты. Вот всем вам известно такое слово, как «сколково». да? Они прочитали перспективу профессии там, и так далее. Мне очень повезло, я вчера встречался с одной первоклассницей, ну, дал ей почитать, у меня на столе была одна книжка про искусственный интеллект, адресованная детям. Она немножко прочитала, я спрашиваю, «А ты понимаешь, что такое искусственный интеллект?» Она говорит, «Да, это как я, только электронный вариант. А кто из вас лучше?» Она говорит, «Ну, я, конечно, лучше». Я говорю, «А почему?» Но он же проводочки, а я живая. Поэтому самые востребованные профессии, которые ждут нас, по которым будут вакансии в ближайшие 10-15 лет, Нет. не программисты. Программисты это само собой. Даже не сварщики и не фрезеровщики, а те, кто работает в системе человек-человек. А поскольку даже в самые тяжелые времена самые тяжелые времена в нашей стране, да и в других странах мира, люди, даже когда голодали, все равно влюблялись друг в друга. Вы влюблялись друг в друга? Кого-нибудь? Но ну, я не буду опрос сейчас делать. Да. да, хорошо. Знаю. Но вы понимаете, что от взаимной любви появляются дети. А современная семья прекрасно понимает, что будущность их детей напрямую связана с качеством образования, которое эти дети получат. Поэтому, что бы ни происходило, мы, учителя, никогда не останемся без работы. Вы это запомните? Хорошо. Теперь про работу чуть-чуть, ладно? Про работу. Давайте я уйду вот от а этого. У вас, знаете, Ефим Ильич, да. я вспомнил, у вас как раз про это была хорошая беседа недавно с Александром Александровичем Аузаном. А, да. Аузан – это декан экономического факультета. Очень МГУ. интересно, знаете, вот педагог и экономист – Можете на Ютьюбе посмотреть, Аузан, Рачевский, и они там сразу появятся, вот эта беседа. Там как раз он про искусственный интеллект э, приводил пример, помните? Лиса, Я помню, да, да, да, Лиса и так далее. Э, очень, это вот почему учителя всегда будут нужны. Там была такая история, значит, один из ученых, он сказал, э, вот э, лиса может поймать, э, лисы ловят зайцев, да? Но почему лисы так и не истребили зайцев? потому что лиса очень может многое рассчитать, но она не может рассчитать, куда побежит заяц, потому что заяц сам иногда не знает, куда побежит. Куда он побежит, Понимаете? замечательная вещь. Вот. И Хорошо. мне очень понравилось, это вот почему учителя нужны. Ну, конечно, много будет электронных сервисов и разных там видео и тестов и того и другого, но иногда вот мы умеем работать с непредсказуемым. Вот, понимаете, самое высокое искусство – это работа, как говорил Игорь Михайлович, с непредсказуемым и способность принять решения в неопределенной ситуации. Ну, вот, например, в такой. Это максимально неопределенная ситуация, правильно ведь? Очень сложно узнать, какой номер из них как выступить на ЕГЭ по математике, так, ну, почти невозможно. Правда, есть люди, которые пытаются это делать, но я считаю, что они шутят на самом деле. Есть мифы на сегодняшний день, что в школах стало тяжело работать, потому что активно работает у нас педиатрия очень хорошо, перинатальные технологии всевозможные. Дети рождаются 500 Громовыми. Один наш с вами общий друг все время говорит, что ну что делать, мы бессильны. Неправда. Я веду статистику, который родился 500 граммовым Вот на той неделе такой, который был 17 лет назад 500 граммовым занял лидирующее место в Международной Олимпиаде по химии. Вот. Ну ничего страшного в этом нет. Это чепуха. все Ну вот такие. Правда потом... Да, уже проще немножко, уже про, немножко проще, но это уже мы с вами вмешались, и я и скажу вот из какой логики, что сегодня в зале это потенциальные учителя начальной школы, педагоги дошкольного образования, психологи, э, дефектологи, логопеды, и кого-то я забыл, наверное, нет, никого нет, всех, всех перечислил и так далее. Я бы хотел немножечко поговорить с вами про это, говорить про это. Вот я работаю в школе, она большая школа очень, находится на окраине Москвы, но вот на протяжении последних 11 лет, как только появился рейтинг московский, появился, мы все время в первой лидирующей группе, грант первой степени. При этом наши соседи по этому гранту, это выдающиеся школы Москвы, мы такие тихие, у МКАДа находимся. Мы принимаем школу с трех лет, и там действительно, когда три года, очень сложно понять, а что он будет делать, изучая китайский язык, допустим, непонятно совершенно. Следовательно, кто здесь поработал и кто здесь работает? Педагоги дошкольного образования. Это бесценные педагоги для меня, как для работодателя. И невзирая на то, что средняя заработная плата у педагогов дошкольного образования несколько ниже, чем у учителей школы, мы в условиях нынешних финансовых регламентов делаем так, чтобы она была не существенно ниже, а была приличной. Я вообще не хочу называть работников детских садов воспитателей, это архаик, это позапрошлый век. Не зря англичане называют этот детский возраст. С 3 до 10-11 лет, кейс-тейдж стейдж это ключевая ступень в образовании. И вот до 90% информации ребенок воспринимает как раз вот в этот период. В период до 3-4 лет вы это прекрасно понимаете. Психологи и дефектологи. Ну вот у нас в школе работает, сейчас скажу, 19. Я вот когда с вами говорил, 17, назывался, что писал 19. Они востребованы острейшим образом. Острейшим образом востребованы в современной школе. Что это за люди? Это те самые люди, которые позволили вот в этой, из этой ситуации да, сделать ситуацию другую, о которой я скажу несколько позже. С какой ситуацией мы встречаемся? Вы все знаете, что это такое, да? да это называется как? Коляки, маляки Третий класс третий класс. Вот. Но автор этой работы, это очень давнишняя, давнишняя работа, к сожалению, он работает не в Москве, вот. он за Кафедрой молекулярной химии или физики в Пражском университете сейчас. Благодаря кому? А благодаря нашим психологам и логопедам. Они вытащили его из этой ситуации пронзительной, пронзительной дисграфии. Поэтому... Я бы сказал так, это тоже один из героев моей повседневной жизни, всего у меня 7 тысяч детей. Вот я люблю тех, кто принимает нестандартные решения. Какие они? Он второклассник, второклассник. да, третий, уже третий классник. Я однажды от его матери, мы с матерью в хороших отношениях, получил фотографии. Смотрите, что он положил себе в ранец. И я смотрю, вранцы, генетика, этика и генетика Фреймсона. Это очень серьезная книжка. «Сексуальная жизнь осьминогов». Дальше. «Интеллект чего-то там» и так далее. И ни одного учебника по окружающему миру. Ни одного, даже тетрадки нет по этому правописанию там и так далее. Они сильно другие. И вы, когда с ними встретитесь, вы поймете, насколько они другие. Они моментально чувствуют фальш. Почему-то язык сознания куда-то ушли на периферию сказки про Ивана Царевича, там, лягушку и так далее. И они с удовольствием будут рассуждать, ну, вы сами такими были недавно, про черные дыры, так, про казусы и биоинженерии и так далее, и так далее. Ну и такие тоже попадаются, да, это вдвойне интересно, это вдвойне интересно, ну, понятно, да, что здесь девиантность на глаза, и он, по всей видимости, ждет, когда откроется дверь и выйдет страшное существо школы, это завуч, завуч это страшное существо, и начнутся следственные мероприятия и так далее. Вот. На самом деле он жертва какого-то дефицита. Поэтому, что я хочу сказать. Посмотрите, это мои любимые картинки. Какие радикальные изменения произошли с медициной, но ну, за последние, наверное, лет сто. Да, скорее всего, за лет сто. Вот, там видно, да, что где, кстати, это в одной из современных московских поликлиник или сельским хозяйством. Ну, и найдите радикальное отличие школы монастырской раннего средневековья и современной школы. Ну, я нашел такое отличие. Учительница там что есть у нее? Электронная, электронная доска есть, да? Вот плазма, все остальное. Правда, попадаются такие ситуации, вот они, такие ситуации попадаются, да? Это прорваться, это вырваться из канонизированных условностей современной школы. Посмотрите, Игорь Михайлович упомянул пандемийный период, я тоже на него обратил внимание. Посмотрите, как дистанционное обучение повлияло на наши учительские технологии. Я могу не читать, да? Видно вам? Да, ну, доске, а дома нет доски. Удаляйтесь класса, а он сидит дома. Как его удалишь из этой самой... Так, пересаживать, вызывать родителей в школу. Вот вызывать родителей в школу, все... Наши шкрабы, шкрабы это школьные работники, забывают, что право вызывать имеет суд. Кто еще? Все. А, военкомат. Все, да, да, суд и военкомат. Да, больше никто. Так, ну и так далее. Я, правда, в период пандемии получил отчаянное письмо от одной мамы, она мне позвонила. Чтобы я срочно поставил дома еще две видеокамеры, спрашиваю, зачем, она говорит, мы уходим на работу, у него шестиклассник, он за три недели набрал почти 6,5 килограмм, он не отходит от холодильника вот. mm -hmm. во время пандемии, как-то воздействуете, я ей написал, что мы поставили. Не мог я ее поставить. Она говорит, где я? говорю, поставили такие микроскопические. Это сделали наши специалисты, что вы их даже не увидите. Как семья изменилась, я хочу вам сказать. Да, и такая ситуация тоже бывает. Вот, поэтому интересная деталь вот здесь. Кабинетная система в школе. Кабинетная система в школе. Ведь когда э, началась пандемия, помните рекомендация Роспотребнадзора была, чтобы отменить, чтобы дети не ходили по кабинетам, да, чтобы учителя. Я тихо надеялся, что и перестанут ходить. Нет, вернулись к этому. Но эта тема другая, я не хочу ни у кого отнимать время. И в финале. Это работа, да, это работа одной девочки, второклассницы. Кто-то пытался им объяснить, что такое бесконечность. Посмотрите, как она поняла: ежик, который рисует ежика, который рисует ежика, и так далее, и так далее. А понимаете, в чем дело? Это же означает, что с воображением да, все хорошо. Это же означает, что коммуникация включена. Это же означает, что она беззлобно воспринимает мир. И многое-многое другое. Поэтому, как работодатель, я хочу сказать следующее. Наша работа, так и хотел сказать, наша с вами работа, возможно, что и с вами, это такой кайф. Это такой кайф, что другого очень сложно что-нибудь найти. Потому что я точно знаю, что ряд профессий, которые сегодня якобы конкурентны, азартно конкурентны, уйдут в небытие. Наша с вами никуда не денется. все.